Можно, суду обсуждается взаимное административное лицо, а, о приобщении к материалам дела к с видеоматериалом а, в качестве доказательства. А, в данном ходатайстве а, введены положения статьи 3 Кодекса административного судопроизводства, 45 статьи данного же а, Кодекса и имеется ссылка на постановление а, пленума Верховного Суда Российской Федерации номер 35, 13 декабря 20 -го года. Естественно, вы поддерживаете данное ходатайство после заслушанного объяснения сторон. Да, что содержится на данном cd Вы указываете, что он подъезжает при общении в качестве доказательства. Поскольку отключить отказывается отказываться от предъявленных требований Считая необходимым исследовать дополнительные доказательства нарушения ответчиками указанных обстоятельств. Что отражено на данном видео доказательстве? отражено конкретные действия ответчика. Какое действие, какой момент действия? исследовать как и бы это мое право за предъявлять доказательства. Считаю, я доказательства, да, но вы должны обосновать ваши ходатайство, Какое доказательственное значение? Я обосновываю доказательства. ходатайство тем, что я имею право предъявить доказательства. Вот я этим mm -hmm. обосновываю. Но что на этом диске расположено? Не я не помню. Я уже записывал это давно уже. А в целом по исследованным материалам у вас имеются ходатайства? Нет, пока не имеются. Не имеется. Мне не отстранилось ответчика, второй ответчик, по зарядную ходатайство. Я возражаю, в противопозрение данного видео, так как и даже сам не может определиться, что на данном видео находится, каким событиям имеет отношение, и вообще какие-то лица что-то может повлиять на исход данного дела. Я возражаю. Димков, ваша миссия, мухадалтская. Тоже возражаю. Почему? Ну вот, к этим коллега, то есть непонятно, по поводу чего данная запись. В какой момент она сделала? Присаживайся. в определилось, за заявленного податства на приобщение о, видео видеодиску с видеоматериалом административному институту отказать, если бежание данного податства не следует. Какая информация отражена на данном видеоматериале, кроме того, в административный институт настоящее в чрезвычайном Затруднился в ответить на данный вопрос, соответственно, не представляется возможным установить относимость и допустимость данного доказательства к предмету рассматриваемого судом административного отдела. Административный степь, пожалуйста, возьмите. Мне не надо, это будет ответственность нести суд за сохранность. Вы считаете, необходимо, чтобы оно стало сквозь? Конечно. А, а у есть, общении, да, конечно, поскольку формулировка моего ходатайства об исследовании доказательств не устроила, у меня переформулировка ходатайства, поскольку. На данном видеофайле находятся непосредственные доказательства противоречия выводов ответчику, которые необходимо устранить судебного заседания исследовать доказательства по видеоматериалу. И заявляю, я буду переформулировать до тех пор, пока доказательства, на которые имею право, не будут исследованы. Какие обстоятельства? обстоятельства нарушения ответчиками моих прав по закону персональных данных? Здравствуйте. Ваше мнение, Кузьмин? Ну, истец так не пояснил, все-таки, что когда мы в какие нарушения прав правы нами допущены. И какие обстоятельства, или нет не будет. Поэтому наше мнение остается в том, как что мы Скажите, а вы же я просматривал это самостоятельно, не помню моменты составления видео, о которых меня спрашивают. И я знаю конкретно, что там находится доказательства по делу, которые необходимо установить и исследовать. А относимость и допустимость выяснять после их. Исследование. они а до исследования. Саша, а сколько а, там а, файлов расположено? Там два файла совершенно короткие по минуте или по две. То есть второй файл аудиодействия он в фиксирует вот ход судебного разбирательства. Ход судебного разбирательства к этому самому делу предыдущий ход судебного разбирательства. По данному делу. По данному делу. Под председательством какого суде? Под председательством предыдущего судьи. Я... Было два судья была и Калядина. Калядина? Под председателем судей Колязина. Да. Там зафиксирован весь ход судебного судья. Я же сказал выборка. минутно минут Вы самостоятельно делали? Конечно. State, я, я, я сказала, не по первому файлу, который является, как,, на котором есть из, из определенных обстоятельств имеющие отношения, я считаю, но в сюда. Данного а по поводу второго права, который он определяет, на котором зафиксирован э, судебное заседание, под председательством порядок, считаю, что нет оснований, так как э, те обстоятельства, которые порядны были осмотрены в судебное заседании, была в том числе дна оценка и... Свердловским судом. Приятно, как и не пояснилась все-таки, именно в суде на свидание, какие неопущенные нарушения, какое имеет это отношение к тем событиям, которые указаны в целом заявлении. Это по второму файлу, по счету. Ну, если бы не совсем мой сказал о том, что в суде на свидание звучали, Объяснение, причем с тестом, которое он считает э, не очень Я поняла, какие объяснения он не пояснили. Во-первых, такие объяснения, я пояснила, что все объяснения были в том числе отражены в протоколе судебного свидания. Им была, была дана оценка председательству Калядины и Северодскому ученому судом. Поэтому как сейчас это может повлиять на исход данного дела, я не вижу. Вы, пожалуйста, присаживайтесь, короткий, считает необходимое сравнение по заявленному ходатайству в исследовании ведет. и ее зависит? Нет, не считает, присаживайтесь. Тут определенно. Ну, Удопритворить заявное ходатайство с учетом уточненного ходатайства административного и особенно того, какая информация содержится на данном приобщенном CD-диске и исследовательном судебном заседании. Так что у нас с вами возможность осмотра? Пожалуйста, сиди, диск представленный с податками для нас, вторичным новым скиданием, для нас произведения.